Здравствуйте, дорогие мои, девушки и женщины. Перед вами женское гадание про него. Просто про него. Гадание онлайновское, гад... гадание общее. Такой прогноз, ну такой обзор ситуации, я бы вот так сказала. Итак, сейчас я положу две карты, и вы выбираете свою. Выбирайте спонтанно не задумываясь не напрягаясь выбирайте будет тайминг потом вы найдете свой вариант и так начну переворачиваю потому что некоторые говорят что ленорман сегодня на ленорман это а у меня старая такая колода есть будем с вами смотреть на ленорман но вообще Карта Кливера уже неплохо. То есть мы смотрим, что между вами сейчас происходит, находится и вообще, что там было, есть и будет. Как бы. вот. Скажу так, когда вы с ним познакомились, с этим человеком, возможно, не все вам в нем нравилось. И возможно, даже если это свежая ситуация, то есть вас в нем ну, что-то... То ли вы недоверчивы были, то ли ситуация, когда вы познакомились, была ну, не очень симпатичная по, по отношению к вам. Поэтому вот интересно, тут вот карты, я вот так вот немножко подвину, карты вот так вот лежат, где вы выходите картой змеи. То есть вы такая вредненькая, а он вроде навстречу, навстречу, навстречу. Карта букета это хорошо, но букет это еще говорят, сюда слово много подходит как в... Плутонь в астрологии. То есть, вот возможно, так один из немногих к вам приблизился, но в этом что-то вас настораживает, или у вас есть сомнения, что, или были сомнения, что он не совсем ваш был, что вам его с кем-то нужно было делить. Вот такое, знаете, вступление в тему. Ну, скажу так, что он оказался неплохим или он может оказаться, в общем, возможно, вы понимаете, о чем я говорю. Каждый услышит свою информацию. Карта дерева говорит, что у него неплохая родословная. Возможно, его родственникам, его родственникам вы понравились, но вы в каких-то сомнениях. Такое ощущение, вроде все неплохо вокруг вас. Карта башни как бы стабилизационная, тут такая стабилизационная карта. Все неплохо, но вас что-то не устраивает. Вы то ли мечетесь, то ли у вас нет внутреннего спокойствия. Бывают люди с внутренним конфликтом, и, может быть, вас что-то ну, что вас не устраивает в этой истории. Возможно, поэтому вы смотрите это видео. Быть или не быть, оставаться, не оставаться. Я хочу так сказать, что небеса вам приготовили, возможно, уже у кого-то уже есть. Вас с этим человеком может связать или какая-то очень важная новость, или совместный проект, или даже в прямом смысле ребенок, и этот человек, может быть, не стоит в нем сомневаться. Вот я не понимаю, почему вы сомневаетесь, да? То есть он какую-то стабильность неплохую даже вот может вам дать надолгое причем э, Если у него работа связана с командировками, но ну, ничего страшного он же уезжает уходит в эти командировки чтобы заработать деньги у вас период такой э, у вас сейчас вот сейчас вы дорогая моя смотрите эта карта перекрестка вас штормит вас разрывает вы не знаете налево пойти или направо э, то есть нету у вас спокойствия дорогая моя успокойтесь отпускайте его если у него работа далекая отпускать можно если он еще не сделал вам предложение, предложение будет. Если вы глубоко в отношениях, то он что-то хорошее вам скажет, что вас успокоит. То есть тут такое ощущение, что вы в чем-то сомневаетесь. Возможно, даже, дорогая моя, вы сомневаетесь относительно каких-то сплетен. Да, у вас какой-то шум, шум, какие то шумовой звук, звуковой шум дошел. Возможно, сплетни распространяют те, кому это выгодно. Кто хочет урвать, оторвать от вас этого экземпляра, этого человека. То есть подумайте, а кому это выгодно, кто меня сбивает с пути с панталыгу, как говорится. В общем, тут, в принципе, хорошая карта. Тут карта взаимодействия, союза, любви. Карта сердца, карта сердечных отношений. Меньше сомнений, больше доверий. Вот такой. Дорогая моя, тут прогноз. Еще давайте посмотрим по энергетической составляющей, что тут у вас по энергетике. Вот три шестерки. Вас мотает какой-то чертик, дорогая моя. Может надо что-то почистить, может родовые у вас проблемы какие-то идут которые не хотят, чтобы вы были счастливы, просто чтобы хотят бывают такие родовые программы по маме, по бабушке, которые как чертик там скачет и заставляют вас через действия, через недоверие ломать отношения с этим человеком. Не делайте вот эту пустоту, убрать пустоту, убрать недоверие, убрать ваши внутренние психи и оставить вот эту Канал любви, скажем так. Дорогие мои, я в это видео вставлю рекламное свое видео на свои услуги. Кому надо, смотрите.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 Тайминг, не переживайте, будет тайминг. Вы по таймингу все найдете, все получите, свой прогноз, ситуацию. Еще раз напоминаю, прогноз общий, общий, дорогие мои, общий прогноз. Итак, в этой истории есть понятие такое немножко кратковременность, когда вы познакомились с этим человеком, может даже это у кого-то давно, у кого-то не так давно, у вас было ощущение, что какой-то он шустрый, он не то что попрыгунчик, но очень шустрый, он человек, который любит, когда все быстро, все понятно, все на своем месте, может быть любит поездки, возможно работа связана с колесами или с, с ну, с переездами какими-то, перемещениями. Возможно, даже с какой-то логистикой, торговлей связан. Тут такая история. То есть изначально, смотрите, возможно, у человека не было. Но когда-то, до, ну, до встречи с вами, ну, не было какого-то настроя, допустим, вот на семейную ситуацию. Сейчас у вас очень интересно, карты легли. То есть он значимый вы значимая и возможно вы так как друг не друг непонятный статус у вас в этих отношениях но вы главенствующая ситуация дорогая моя, зависит от вас я бы сказала ситуация у вас в руках под вашим контролем смотрите как хорошо ленорман достаточно простые карты и простые они в трактовке смотрите с вашей стороны идет карта Аиста. Аист это гнездо, это дом. Он, возможно, или уехал, или ушел в свои какие-то, в очередную перемену ситуации в своей, да. Он, может, что-то и от вас, возможно, между вами карта письма. Письмо это сообщение, это смска, это, может, поход в какую-то инстанцию, ну, где можно узнать какую-то информацию. Вот тут интересный такой момент. У меня там кошка чешется, не обращайте внимания. Так. И идем дальше. Если он исчез, то скоро будет свидание. С ним вас объединит совместный дом, если вас интересует этот момент. То есть его надо завлекать, ему надо что-то теплое, хорошее во всех отношениях, теплое и как еда горячая, даже в прямом смысле слова, ему надо что-то такое ну, уют, уют. Вот он должен понять, что именно рядом с вами уют, а не с какой-то там Ириной или Альбиной, понимаете? Вот. То есть между вами сейчас карта звезды. Звезды это надолго, может быть, это немножко да, далеко, какое-то счастье, но по возму по, по реальности вы можете это счастье дать, если вы на встрече с этим человеком. Если вы проживаете с этим человеком, окей. Тогда, если вы проживаете с этим человеком, надо, может быть, почаще говорить ему объяснять какую-то значимость, понимаете? Вот. И смотрите, как интересно. То есть. Если вы считаете, что он что-то вам не договорил, или он что-то в чем-то открыться, должен открыться вам. Не то, что повиниться, а сказать, да, ты та самая, да, все-таки ты была там права, тра-та-та, тра-та-та, да. То есть, как только он почувствует в вас эту карту стабильности, медведь, конечно, это сила и власть, и стабильность в какой-то степени. Когда он почувствует вас, даже если вы держите власть в отношениях, когда он почувствует вас справедливой владе... вот владелицей ситуации, справедливой властительницей ситуации, вот тогда у вас будет и любовь, и морковь, и все. Вообще карты неплохие, дорогие мои. Давайте посмотрим по энергетике. Мы же смотрим просто. Это простое гадание, Это называется «Про него». Ну, в общем-то, смотрите, как интересно. То он загорелся, вы остыли, то он остывает, вы загорелись. И между вами связь. Энергетические карты говорят что как бы вы даже не разбегались, не расходились, между вами будет вот этот пульсар, будут энергии работать, и эта ниточка будет сохраняться. Сохраняйте свою любовь, дорогие мои. Вот такой был вам прогноз от Кассандры. Ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписался, и до встречи!